Друзья, не буду я говорить вам опять привет, с вами канал Жека, хотя уже сказал, что-то надоело, уже достало постоянно интрухи делать. Я думаю, всем видно, что парк, гулял с отцом, сейчас хоть народу мало, меня-то радует, дождик, поэтому мало кто гуляет. Меня народ немножко напрягает, смущает, там когда я с камерой иду, да, с вами общаюсь. Народ на меня смотрит, как на психа. Короче, друзья, пришел я свернуть с тропинки. Пойдем скрыть птички, слышите, да, как поют? Уважаю пение птиц. Ну, правильно, весна, уже скоро первый месяц лета. но вот, уже май кончается и видите, как, а я не знаю, что это... Соловей, не солови какие птицы, пишите в комментариях, друзья, что это за птицы. Друзья, это стадион. Я потом ущел поснимаю. Здесь раньше лавочки были, они уже все все гнилые. От них уже ничего не осталось. Вот. И здесь я с отцом проводил время, сидел на этих лавочках. Мы сидели вдвоем, вернее. Здесь, конечно, так все исписано не было, все было более цивильно, сейчас уже разруха. 30 лет, друзья, прошло с тех пор, 30 лет, представляете? 30 долгих лет не было, тогда лет 8, когда мы с отцом здесь гуляли. Друзья, здесь можно рисунки делать, видите, на фоне графики, Наверное, молодежь балуется, рисует, а когда-то так же баловался, тоже, можно сказать, портил, гадил на стенах краской в баллонах, да, мы покупали с пацанами, подешевле искали, где купить. И вот так же рисовали. Только с возрастом понимаешь, да, что если мы рисовали прям не, не картины, у меня нет художественного образования, да, хотя пытался рисовать портреты, мы рисовали вот типа такого, такого вот такие вот надписи, буквы. Друзья, только с возрастом понимаю, что, что это все некрасиво, это ужасно. И лучше вообще не рисовать, чем такое рисовать. Ну, понимаешь, друзья, только с годами, когда тебе уже под 40 лет, вот. Конечно, это грустно очень, потому что многое в жизни понимаешь, только когда уже всех похоронил и, один, и сам уже одной ногой там. Буду весь мокрый, но пофигу. Я проведу, друзья, вам экскурсию, где, где я э, любил гулять и люблю. В принципе, раз я здесь сейчас с вами, друзья, нахожусь, значит я люблю гулять. У меня уже телефон намок конкретно. Я думаю, ничего страшного не случится. Ничего критического, ничего смертельного с ним не будет. Вот. Так, мы обратно пойдем. Нет, друзья, давайте я вам еще тропинку покажу. Вот. Я о чем говорил. Не ощущаю я себя на свой возраст. Не знаю, поэтому мне иногда бывает дико страшно там, да, в обществе ровесников, да, которым уже там также там по 30, по, по 40 лет. Они такие серьезные все, у всех серьезная там работа, должность хорошая, да. Не у всех, но у большинства семья там, да, а у меня семьи уже нет. Друзья, я ощущаю, как у меня в кроссовке уже в одном вода хлюпает. Прикиньте, да, обрадился я с вами, друзья, догулялся, что ощущаю как она в одном вроде бы сухо а другой видимо дырявый красивый. короче блин не могу я сидеть дома Да сидел бы я в такую погоду а я вот видите да я и не знал в принципе что такой вот ливень пойдет но все равно мы с вами гуляем нам круто куда-то я вас завел да вернее я с вами куда-то залез куда сам нет друзья я знаю как Леша здесь все вот все здесь знаю места где чего здесь родился в этом городе я его обожаю я его раньше ненавидел на да, многих тогда когда здесь жил и мечтал отсюда съехать а когда короче съехал блин я за стоверс, верст не знаю еду обратно вот дебилизм сначала сбежал отсюда да вот а теперь обратно хочется сюда вернуться потому что я здесь родился и Провел всю юность. 30 лет, можно сказать, здесь мои прошли. И поэтому я очень тоскую по этому городу. Не знаю, у многих так из вас нет. Но вот у меня, друзья, именно так. Друзья, не буду я говорить вам опять привет, с вами канал Жека, хотя уже сказал, счет надоело, уже достало. Постоянно трухи делать. Я думаю всем видно, что до парк. Гулял с отцом. Сейчас хоть народу мало, меня это радует, дождик, поэтому мало кто гуляет.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 соловей не соловей какие птицы пишите в комментариях друзья что это за птицы вот но я обожаю пение птиц природу я думаю я такой не один вы друзья тоже любите природу да вообще мне кстати вес сосновый сосновый борг здесь пахнет сосной видите везде елка сосна обалденный запах друзья вот все грудью вдыхаешь да и прям чувствуешь как вот вот эти все ароматы да ни с каким я не знаю а с выжителем воздуха не сравнить, там, да, бывают а, эти а, сосновые запахи, да, то есть здесь настоящий лес, природа, пусть дождик капает нам на зло, но даже какая-то романтика вот этом есть, а, птички поют, вот, и мне, наверное, одиноко, и не хватает общения, я вот опять включил камеру на телефоне. А, кстати, друзья, у меня есть планы, если все нормально будет у меня в жизни, наладится немного взять а, беззеркалку а, зеркалка уже все, зеркальная а, видеокамера фотоаппарат вернее зеркальный а, там есть а, во многих зеркалках и видео можно снимать крутое вот. но я хочу беззеркальный взять, он подороже и, по, на, а, это ноу-хау сейчас, да? в 2021 году это сейчас ноу-хау беззеркальные а, видеокамеры, фотоаппараты все возьму, наверное, третью ну, кто увлекается видеосъемкой, те поймут, о чем я, фотографии там видеосъемки. Короче, друзья, мы к дороге подходим здесь шум машин, слышите, да? А, блин, я, короче, гуляю в этом лесу, да, и вспоминаю, как отца с батюшкой здесь гулял, с матушкой гулял, да, с мамой, с отцом. То есть у меня, знаете, у меня ну, реальная, реальная ностальгия постоянная, наверное, и сдохну да. С этими воспоминаниями, друзья Потому что я не могу Я думаю, вы видите по моим глазам, что они не веселые Как многие знакомые ну, Друзья, которых у меня немного Нет, почти говорят, что Глаза у меня довольно грустные Печальные, постоянные. Такой я человек, такой с детства, наверное Замкнутый немножко себе Боюсь немного людей Общества, потому что Как-то себя некомфортно Как белая ворона, ощущаю неуютно Это у меня со школы даже, наверное, с детского сада. Вот. Люблю природу. Люблю один вот природу и один. Когда были родители, любил с родителями гулять. Теперь их нет уже, да. Отца как. Ну, батюшки нету как уже года три. А матушки нету уже лет пять почти. Да, и я вот один гуляю. Один без них. Вот. Ну, бабулик я до этого еще похоронил давно. Бабульку свою, одну и вторую. И вот я за сколько, ну от, от Балашки, я аж за Балашкой сейчас проживаю. То есть как от Москвы до Балашки, еще столько же, да, посел, поселки Свердловский, да. Ну в общем я сюда добирался часа четыре с половиной, друзья, до Зеленограда оттуда, да. Ну, автобус, метро, вот. Друзья, это стадион, я потом еще его поснимаю. Я в детстве постоянно, вот с отцом, здесь уже лавочек нету, они все заросли. Ну, что же у меня экспозиция капли дождя <смех> Моим телефоном управляют Без меня как бы, да? Весело Я думаю, чего у меня экспозиция отключается Оказывается, дождь капает, и по экрану Он очень чувствительный, друзья, экран Но он там тоже молодежь, видите, да, гуляет Здесь раньше лавочки были, они уже все, все гнилые От них уже ничего не осталось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 Поэтому, друзья я все равно люблю здесь давайте заберусь О, и упал тусоваться граффити можно фотографии прикольные сделать напомню напомню то рисунков друзья здесь можно рисунки делать видите на фоне граффити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 Буду весь мокрый, но пофигу я проведу друзья, вам экскурсию, где я э, любил гулять и люблю. В принципе, раз я здесь сейчас с вами, друзья, нахожусь, значит, я люблю гулять. Вот. Ну, как бы так, у вот тебя весь мокрый уже. Ну, знаете, у меня видят опять голос. Знаете, как бы, лето все равно, летний дождик, это не зима, когда тут там снег не, не растаял, да, и тут там весь мокрый, замерзаешь, как бы. Я не замерз, да, неприятно немного, некомфортно, потому что сыра уже, уже красотки немного, ну, как бы, не то, что, ну, протекают, наверное, не знаю. вот Но, наверное, этот ролик, опять же, снимаю от одиночества, то, что мне, мне скучно, мне одиноко. Я не пью, курить бросаю. Я думал, в такую погоду народу вообще нет на улице. Народ он зонтиками гуляет, ходит. У меня уже телефон намок конкретно. Но думаю, ничего страшного не случится, ничего критического, ничего смертельного с ним не будет. Вот. Так, может обратно пойдем? Нет, друзья, давайте я вам еще тропинку покажу вот я о чем говорил не ощущаю я себя на свой возраст не знаю поэтому мне иногда бывает дико страшно там до да, в обществе провестников до да, которым уже там также там по 30 по 40 лет они такие серьезные все у всех серьезная там работа должность хорошая да не у всех но большинство семья там да а у меня семьи уже нет я с гражданской женой, мой, ну, с девушкой. У меня жены так, по сути, не было официально. Мы жили, ребенок родился, разбежались с ней. Вот Родители умерли. То есть, не можно сказать, я один, поэтому мне одинок. И я вот это вот все для вас снимаю, с вами общаюсь. И думаю, у меня много таких роликов будет, друзья, где я буду с вами общаться, что-то вам рассказывать. Вы можете смотреть, можете не смотреть. Это уже ваше право. То есть, интересно вам моя... Мои мысли, моя жизнь, влоги, наверное, так это назовем или нет, или вам такие видео совсем не интересны, смотреть как кто-то там, я не знаю, живет, проживает, доживает, вернее, как я, наверное, друзья, я доживаю, потому что все самые такие яркие моменты жизни, они уже, уже лет пять меня ничего не радует в этой жизни, Кроме одиночества, не знаю, которое я и люблю и ненавижу, друзья, одиночество. Но, видите, как красиво. Видите, как пути Может кто-то мне прошел бы, друзья, и не заметил, а видите, как, как красиво. Такие цветочки. Какая трава. Но все равно, да, красиво. Вот листва вокруг. Друзья, все равно это природа, все равно это красиво. То бы что не говорил, но. Я обожаю природу, я уже весь мокрый, в красотках у меня и плода, наверное, видно по мне. Но все равно мне нравится, нравится гулять, даже вот дом мой далеко отсюда, когда-то я здесь в этом городе жил и родился, в Зеленограде, но дом мой далеко, теперь уже находится, я отсюда переехал давно лет пять назад, меньше четыре года назад. Поэтому даже мне в принципе сейчас, чтобы как многие домой прибежать, разуться, там в теплую ванну в горячую, да, у меня нет такой возможности. Буду отогреваться в автобусе. я не особо замерз, друзья. Но мокрый, да, вот это, конечно, неприятно. Но было в моей жизни и хуже, я в и работал в таких местах, где и в морозы, и в метели, и в дожди, и в слякоти, как бы меня это не пугает. Я в жизни много чего видел. но, Наверное, и хорошего, и нехорошего, поэтому менять, друзья, совсем не пугает. Вот. Только зубы себе отремонтирую, как я вам обещал, денег подкопить, и тогда вообще буду красавчик в кадре, да, и буду... У меня речь будет более понятная, наверное, поинтереснее, может, даже, потому что мне не очень удобно разговаривать, а, можно сказать, без зубов, да? Ну, как без зубов? Есть у меня зубы, но ну, передних нету. Импланты я начал делать, вот, но никак не могу доделать никак не могу накопить оставшуюся сумму собрать чтобы доделать друзья Друзья, я ощущаю как у меня в кроссовке уже в одном водах вода хлюпает прикиньте да я с вами друзья догулялся что прям ощущаю как она в одном вроде бы сухо а другой видимо дырявый кроссовок и у меня кстати я на стекло наступил и мне повезло что подошва толстая и а, прям такой вот острый, как гвоздь кусок стекла. Он ничуть не, не прошил ногу насквозь. Ну, не насквозь, но впиявился бы глубоко. Коло бы больно, еще много было бы. Может быть даже, друзья, зашивать бы пришлось и делать какие-нибудь такого от словника. Хотя все прививки по моим другим видосам вы знаете. Я сделал вот, срочную э, ревакцинацию от солдняка. Вот это все дело я сделал. Даже от бешенства, друзья, открыл.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 Вот заодно, друзья, я проверю мой телефон. Так, я его когда покупал, мне сказали, что он водонепроницаемый. Боится он, друзья, воды или нет в ладе. Водопроницаемый он или нет. Заодно проверим, посмотрим с вами. Вот Если меня долго не будет, моих видосиков, значит, все-таки он боится воды. А если я буду в интернете, там мои видосы будут новые периодически выскакивать для вас, значит, я все-таки Значит, вернее меня продавец не обманул в магазине. И э, производитель имею в виду, у меня Honor телефон. 20 Pro модель, кому интересно. Многие спрашивают, качество видео. Многим нравится. Хотя я считаю, сейчас намного лучше есть. Даже тут же 12 -я. iPhone. iPhone. <coughs> вот, видите, тут елка такая поваленная. Куда-то я вас завел, да. Вернее, я с вами куда-то э, залез. Э, Куда сам? Нет, друзья, я знаю, как лешить здесь все. Вот, все здесь знаю места. Где, чего. Я родился в этом городе. Я его обожаю. Я его раньше ненавидел, наверное, да, но многих тогда, когда здесь жил. И мечтал отсюда съехать. А когда, короче, съехал, блин, я за 100 верст, не знаю, еду обратно. Вот дебилизм. Сначала сбежал отсюда, да. вот А теперь обратно хочется сюда вернуться. Потому что я здесь родился и...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 Ладно, друзья пойду я это по нужде сейчас я не ненадолго, ненадолго отключусь и опять с вами поболтаю друзья вот такая вот красота видите да, дорожка такая длинная и вот столько мы с вами уже прошли елки вон и высокие дождик капает видите да асфальт аж это переливается Красиво так. Лужи, да? Лужи, друзья, уже Но здесь не асфальтик, видите такой. На удивление видимо, недавно дорожку эту заасфальтировали заново. Она была а у нее хуже было состояние буквально год назад. И видите, даже лужи, луж почти нет. Вот луж почти нет. Может это все, друзья, мираж какой, может это все не по-настоящему, а во сне. Вон кто-то тоже бродит с коляской, при том зарослях странно. -то. Что там делают с ребенком. А Там, наверное, папаша или мамаша гуляют. Правильно, правильно, что ребенок дышал, вон тропинка. Меня также в детстве выгуливали коляски здесь. Видите, как красиво, какая красота, друзья. Без меня вам все видно, что красиво. Везде зелень, особенно зимой приятно такой видосик посмотреть. Я буду пересматривать, когда сюда, например, не смогу приехать, да, буду пересматривать по много раз и ностальгировать, грустить ностальгировать, ностальгировать еще раз и много-много раз, друзья по этому месту даже так хочу поснимать, чтобы было я думаю youtube меня не убьет, то что я лишний видосик залью а, место не зажмет для моего ролика на сайте там думаю предостаточно бывает и хуже, всякую фигню заливают люди и, и ничего страшного youtube не удаляет ролики думаю и мой будет там долго, может целую вечность, друзья так вот классно видите дождик лупит вовсю я уже весь, друзья, мокрый весь уже Промох